Что такое беспилотный трактор? Теперь на «Эчпочмаках» можно спать. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. КФУ отправил очередную гуманитарную помощь Лисичанску. На этот раз партия гуманитарного груза состоит из компьютерной и оргтехники. Все страна практически старается помочь и нашим воинам, и так сказать, нашим ополченцам, мобилизованным. Ну и, конечно, оказывать помощь уже освобожденным районам от, так сказать, неонацистов на Украине. И вот, вы знаете, что Татарстан шествует над Лисичанском городом, а вот мы тоже в свое время оказали помощь книгами, там, одеждой и так далее, населению, в общем-то, того же района, на того же города, Лисичанска. И буквально в последнее время было принято решение значит, помочь Мариупольскому университету 31 января в Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров акционерного общества Татнефть Хим Инвест Холдинг, где помимо новых инновационных проектов обсудили выпуск полифинисульфида на опытной установке в технополисе Химград. Подробнее расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова.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 Казанский федеральный университет совместно с Минским тракторным заводом еще в 2022 году запустили беспилотный трактор КФУ МТ-312. Пришло время подробно рассказать об уникальной разработке и показать ее в действии. С проектом ознакомилась Карина Саяхова.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 Метиленовый синий – органический краситель и вещество, которое используется в качестве лекарственного средства уже более 100 лет. Научные открытия, связанные с ним, появляются регулярно. Накануне ученые Казанского федерального университета синтезировали около 30 аналогов метиленового синего. Подробнее далее.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 Учпучмак, что в переводе означает треугольник одна из визитных карточек республики, наиболее распространенная кулинарной ассоциации с Татарстаном. Теперь мучное изделие приобрело и другое значение. А какое? Смотрите далее. В Казанском федеральном университете президенту Татарстана Рустама Миниханову презентовали проект «Уникальный плюшевый сувенир-подушка Эчпачмак», который стал лауреатом ежегодной премии «Студент года КФУ» в номинации «Лучший студенческий предпринимательский проект». Руководителем проекта выступил студент второго курса юридического факультета Тимофей Соколов. Идея создания родилась не у меня, а у моего очень близкого, хорошего друга, его зовут Амир Галимулин, который уже долгое время обучается за границей, в марте 2020 года.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 После изготовления первых пробных моделей плюшевые чпачмаки выпустили на маркетплейсы. Команда отправляет заказы в самые различные точки страны. Так, за прошедший год чпачмак был доставлен в 11 регионов России. Проект служит инструментом популяризации татарской культуры. Эчпачмак – одна из визитных карточек республики и наиболее распространенная кулинарная ассоциация с Татарстаном. Стоит отметить, что руководители проекта планируют производить не только эчпачмаки, но и другие символы республики Татарстан, например, чак-чак или костыбы. Эти вещи могут послужить не только сувенирами ручной работы, но и национальным подарком – дорожной подушкой в автомобиль и аксессуаром для оформления интерьера. Алина Красильникова. Фарид Захитуглы, Универ Ньюз. Казанский федеральный университет вошел в топ-100 рейтинга работодателей среди крупнейших компаний. Казанский ВУЗ занял 75 место в рейтинге. Всего в рейтинге приняли участие 1996 компаний. На этом все. В студии была Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!